Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Гончаров, я руководитель школы и студии Дубовик. И сегодня вторая часть нашего сериала о колористике. И в прошлой серии мы говорили о том, как устроен цветовой круг. И по идее сейчас мы должны были бы э, смотреть, смешивать цвета, смотреть, как устроены бровные оттенки, но мы пойдем по другому пути и прежде чем дойдем до смешивания э, бровных оттенков, мы сломаем еще пару устоявшихся стереотипов. Значит, первое, с чем мы начнем, это с того, э, узнаем из чего на самом деле делаются бровные пигменты. Теория – это хорошо, но мы должны отталкиваться не от того, что есть где-то в теории, а что реально есть в нашей жизни и с чем мы реально сталкиваемся. И в теории мы знаем, что бровные пигменты можно получить, смешав красный, желтый и синий, либо желтый, красный и черный. Но тогда возникает вопрос, почему брови синеют? Если, например, в пигментах только желтый и красный, и черный, откуда по ним получается синий? Все-таки кладут синий цвет в пигменты или нет? Или там черный? А если черный, почему он становится синим? и так далее. На просторах интернета я встречал огромное количество идей, как узнать, из чего состоит пигмент. Кто-то предлагает его немножечко растереть на ватке, посмотреть какая там основа, и никто не объясняет, что такое основа. Основа – это что? Такого, того цвета, которого реально там больше, или этот цвет, который самый насыщенный, или этот цвет, который будет после заживления. И как основу отличить? Вот на процентов Как понять, желтая тут основа или красная. Это, э, эти все методы и теории строятся на таком ощущениях. Вот мне кажется, что здесь желтая основа. А мне кажется, что здесь синяя основа, а здесь зеленая. А что значит зеленая? Зеленый же это желтый плюс синий. Так какая здесь основа? Все-таки больше синяя или больше желтая? И вот эти разговоры бесконечные, они ни о чем просто впустую и вот сегодня мы узнаем на самом деле как понять какая основа и из чего состоит пигмент для этого вам нужно взять линейку вашего пигмента например мы сегодня рассмотрим два конкретных пигмента значит один относится к фирме blend второй относится к eternal у пермабленд мы возьмем цвет, который называется Волнут. Надеюсь, я сказал правильно. Все, что вам нужно сделать, это написать название пигмента Волнут. Вам нужно написать название фирмы Пирмабленд и написать волшебные три буквы S D S. На русский это переводится как паспорт безопасности пигмента. И у всех, например, крупных производителей пигментов есть такие бумаги в которых написано из чего сделан этот пигмент красители какого цвета в него добавлены чего больше чего меньше что это нам дает во первых это нам дает возможность избавиться от всех скажем так мелких производителей пигментов ну, Скажем так, людей, которые делают это у себя где-то на дому, где-то в студии и продают эти пигменты. И говорят, что мы не будем писать состав, потому что у нас там такие уникальные формулы. И если мы вдруг где-то это напишем, то сейчас весь мир скопирует наши пигменты и а, мы не будем получать денег. Но правда в том, что крупные компании, зарубежные, они смело это пишут на каждый пигмент. И никто не боится, и у них все прекрасно, у них есть лаборатории, они проводят тесты, и все нормально. А заходишь в наши какие-то группы или начинаешь общаться с какими-то мастерами, которые делают все пигменты. У всех там какие-то супер секретные ингредиенты, которые не показывают. Верить кому из, из них либо верить, что у них супер секретные ингредиенты, либо они не показывают по каким-то своим причинам. Выбираете вы. Я предлагаю относиться серьезно только к тем вещам, которые можно проверить. Поэтому мы пишем Permablend Walnut SDS и открываем вот такой файл. Вот здесь листаем немножечко ниже и здесь написаны ингредиенты. Здесь есть название этих ингредиентов и здесь есть вот такое сокращение CI, что берется как Color Index, то есть Индекс цвета этого пигмента. Даже если в SDS вашего пигмента не написано вот здесь название, да, white, то есть белый, мы видим, что вот есть такой color-индекс и забив его просто в Google, мы увидим, что это за цвет. И, о чудо, друзья, рассматривая коричневый, темный коричневый пигмент для бровей, на первом месте мы с вами видим белый цвет. Белый цвет. Потом у нас идет желтый, Потом красный, потом черный. Внимание, вопрос. Если здесь нет синего цвета, почему брови синеют? Я слышал теорию о том, что а, красный и желтый более мелко измельчены, да, более мелко дисперсные, а вот синий более крупно дисперсный. Поэтому синий остается в тату пигментах, а все цвета уходят. Или что перманентные пигменты в них красный цвет более какой-то а, светостойкий поэтому все остальные выгорают а тот остается но что вы скажете на это в пигменте в этом пигменте нет синего цвета загадка но сейчас мы сделаем интригу еще больше а если вы напишите точно так же в гугле и а, тернал Цвет возьмем какао-бин, то есть какао-бобы, и также напишем SDS. Здесь, помимо прочих всех ингредиентов, мы увидим э, краситель с вот этим color-индексом. И если мы с вами загуглим, что это за цвет, это окажется синий. То есть, одни производители в свои пигменты кладут синий, другие кладут черный. И узнать это на глаз, растирая там повадки, читая заклинания, гадая по птичьим перьям, вы никогда не узнаете, что на самом деле туда положили. Если вы возьмете два этих цвета и будете их начинать растирать, вы сможете там очень долго медитировать, какая здесь основа красная, желтая, либо верить кому-то, кто вам будет продавать эти знания, либо методику получения этих знаний. Но на самом деле вы можете просто зайти в интернет и узнать, из чего состоят ваши пигменты. Что еще интересного можно посмотреть в этих списках? Помимо цветов, которые там есть, да, помимо ингредиентов, которые дают именно цвет, здесь, вот если пролистать немножко ниже, есть еще 6 ингредиентов, которые входят в состав пигментов. Поэтому, друзья, обращайте на это внимание. Не надо больше разговаривать о том, какой это спиртовой, водно-спиртовой, глицериновый. Эти все вопросы закрыты. Открываете, смотрите. И второй момент. Если вы после просмотра этого курса а, поймете, как устроены цвета и как они работают, не забывайте, что в пигментах, помимо красителей, есть еще куча всяких разных добавок. Итак, я пришел из будущего, чтобы ответить на два ваших самых главных вопроса, которые у вас уже назрели. И вопросы такие. Первый. Где найти такие листы для моего пигмента? В интернете. Просто вбиваете и находите. И второй вопрос. Если мы в интернете не нашли паспорт безопасности для своего пигмента, значит ли, что он плохой, что его надо выбросить и так далее? Нет, не значит. При выборе пигментов. В любом случае, вам нужно ориентироваться не на то, что написано в составе, а в первую очередь на отзывы других мастеров, на фотографии заживших работ, которые вы сами сможете посмотреть. Не кто-то вам скажет, что заживает он клево. Нет, вы должны сами найти отзывы, посмотреть зажившие работы, посмотреть, как этот пигмент вносится, почитать отзывы и так далее. Потому что наличие этого листа показывает вам только список ингредиентов. И да, в этом, в этой роли он очень классный и полезный, потому что другие методы не дадут вам точного знания состава. Но просто само по себе знание этого состава не застрахует вас от плохих работ, от плохих заживших результатов и так далее. Поэтому здесь подходите с умом. Поэтому надеюсь, сейчас вы все поняли, вас больше нельзя ввести в заблуждение, и вы больше никогда не будете гадать, каким цветом отсвечивает на солнце данный пигмент, а каким цветом он отсвечивает при цвете ламп, эти вопросы, мы, я думаю, закрыли раз и навсегда. А в следующем ролике мы будем разбираться от физики явления синих бровей, синих татуировок, синих стрелочек и так далее. Поэтому все вопросы пишите в комментариях. Если кому-то что-то непонятно, у кого-то есть предложения, какие-то новые идеи, все пишем в комментариях. И всем пока.